гесанит фрагмент необработанного камня. гесанит железистый вариант гросуляра. Гросуляра это общее название всех известковых гранатов. Используется как драгоценный камень в ювелирном деле. Цвет оранжевый, медово-желтый, пурпурно-красный. Гессаниты самые хрупкие из гранатов. И его не зря называют камнем хамелеоном. В разное время суток при неодинаковом освещении под тем или иным углом зрения гессонит меняет цвет от оранжевого до коричневого, отливая пурпурными, фиолетовыми, лиловыми и шоколадными оттенками. Из-за этого ювелирные гессонитовые украшения особенно очаровательны. Несмотря на свою хрупкость, гранат гессонит обладает сильной энергетикой и используется колдунами и магами для обрядов.